Привет! В этом видео я покажу, как скачать Geometry Dash про версию бесплатно в телефон, в мобильный телефон. При этом я сейчас покажу, какая игра же это Geometry Dash. Если понравится, ты можешь скачать. А как скачать, я скажу в конце этого видеоролика. Так что смотри этот видеоролик до конца. Удачи!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 сперва ты должен поставить лайк и подписаться на этот канал а потом смотри в описании этого видеоролика и там стоит один линк и ты должен зайти в линк в Telegram. и в канале ты увидишь геометри даш и другие платные игры так удачи скачай и играй и другие платные игры бесплатно скачать так подпишись и лайкни это видеоролик и подпишись для этого потому что этот самый нужный канал у меня еще выйдет Некоторые бесплатные игры, ну, они платные, но я выложу бесплатно. Удачи, спасибо за просмотр, пока.